Всем привет! С вами Ангел Стамбуллия. И сегодня я хочу поделиться с вами сенсационной новостью. Оказывается, знаменитый триптих «Сад земных наслаждений» великого Иеронима Босха на самом деле творение Сальвадора Дали. Не может быть. Бред какой-то. Неужели триптих великого средневекового голландского художника Иронима Босха на самом деле был написан спустя 400 лет в 20 веке не менее великим испанским художником Сальвадором Дали? То же автор, знакомый всему миру шедевра, мог ли Сальвадор Дори написать «Садземных наслаждений»? Что мы вообще знаем о творчестве великого сюрреалиста, мистификатора и мастурбатора? Такими вопросами мы невольно задаемся, когда начинаем внимательно, шаг за шагом исследовать переписи садземных наслаждений. Начнем сначала. С левого нижнего угла. Поднимаемся чуть выше. И что это? Первая загадка. Мы видим очень реалистично написанного слона. Хотя, как известно, Европа при жизни Босха еще никогда не видела этих животных воочию, чтобы так реалистично все описать. Зато слон на длинных тонких ногах – излюбленный персонаж картиндали. Но не только слона. Африканская фауна великого голландца рулит. Вот очень узнаваемый жираф справа слона. А прямо за жирафом мы видим дикобраза. Босс точно не мог видеть всех этих диковинных животных и так реалистично их написать. Кроме того, очень реалитично выписан ибисовидный клюв птицы, который водится в низких болотах на севере Египта. Хотя ни о каком Египте босс еще и слышать не мог. И уж тем более так поразительно точно воспроизвести ибиса. Кроме ибиса на триптихе присутствует и другой представитель рода ибисовых. Колпица обыкновенная с характерным ложкообразным клювом, которая обыгрывается на триптихе довольно часто. Кстати, о Египте. Да это случае не египетский ли бог гор, сидящий на каком-то странном троне с дыркой и горшком солнца на голове. Да-да, столь популярна у египтологов начиная с конца 18 века, но абсолютно неизвестный голландским художникам начала XVI. Причем фигура Гора на троне-унитазе абсолютно читаема и понятно удалима, особенно вспомнить его любимую тему пука, что все в мире произошло из пука. Эту тему... Дали развивал в своих дневниках одного гения. По его мнению, творческое слово «логос» с шумом вырвалось из бога-творца, но вовсе не из его уст, а прямо из его прямо противоположного отверстия, что мы и наблюдаем в данном фрагменте. И слова, знакомые нам всем, в начале было слово, в интерпретации Дали звучали бы совсем иначе. В трактате о Боге. Далее даже упоминать милейшего философа Шарля сент который считал пук разновидностью вздоха. И сказал однажды своей возлюбленной, в чьем присутствии ему случилось пукнуть следующее. видение немилость твою, в сердце копится грусть, вздохи теснят грудь. Так странно что вздох один, не смей сорваться с уст, другой нашел себе путь? Почему же рождение детей происходит у гора столь необычным способом через пук?» Не просто из прямой кишки, а именно через пук, хорошо видимый как некий воздушный пузырь, напоминающий о родовом пузыре женщины. Да потому что род, город Дворца, в это время занят пожиранием своих же детей, вызывая в нас воспоминания о картине Франсиска Гоя, Кронос, пожирающих своих детей. А чтобы у нас не оставалось и тени сомнений, что всемогущий гор, с одной стороны, занят пожиранием людей, а с другой дофикацией ими или рождением новых. Прямо под троном гора Сальвадор Дали изобразил маленького человечка, который тоже испражняется монетами в ту же самую выгребную яму. И рядом расположился другой, который явно тошнит туда же. И это выгребная яма полна человеческих лиц. Трактата Пути занимает в одного гения Дали весьма значительное место. Но я закончу с этой темой веселой поговоркой из этого трактата. Чтоб здоровеньким гулять, надо ветра выпускать. Так что в этой фигуре, сидящей на троне, в нижнем правом углу, мы видим насмешку над всем происходящим в противоположном нижнем левом углу, а именно над сотворением Адама и Евы. Два творения, два творца, но какая разница? И судьба, можно сказать, не пощадила творения из левого нижнего угла. Все люди дружно устремились в правый верхний угол, в самые пучины ада, увлекаемые вихрем страстей и стремлением к наслаждению, оставив левый верхний угол, предназначенный праведником, лишь одиноко посущимся слоником, жирафиком и декабратиком. Это мысль об одиночестве Бога Творца и перенаселенности ада, повелитель которого восседает на троне и пропускает людей через свой желудочно-кишечный тракт, возрождая людей к новой жизни через пук, скорее характерна для Сальвадора Дали и по технике, и по Марине исполнении, и по философии, и, наконец, по откровенной египетщине всего этого фрагмента чем великому голландцу и раннему боску. И чтобы закончить с гором на троне, еще раз обратим внимание на то, что все атрибуты гора на правой панели присутствуют полностью. Это и круглое солнце горшов над головой, горшки на ногах, символизирующие анхи, которые сокол-гор держится в своих когтях. Это и синий цвет его кожи. Одним словом, слишком много всего указывает на египетского бога гора, а не просто некое чудище на троне. Но нет, что заразят люди, это все ваши домыслы, все похожести вам лишь показались. Глупости, возразят искусствовед и надменно отвернуться. Тогда позвольте продолжить наше столь приятное путешествие по садам наслаждений и обратить ваше благосклонное внимание на, вот примерно на это. Странные сооружения на заднем плане. То ли растения, то ли дома. Что в средневековой Голландии могло породить такие странные образы? А вот в современной Испании... Могло. Ну, конечно же. Это творение великого барселонца, архитектора Гауди, который на окраине Барселоны создал свой сад наслаждений и построил в нем именно те самые странные сооружения, что мы видим на картине. Более того, есть мнение, что сам Гауди при жизни называл парк Гуэлья сад земных наслаждений. Но после появления триптиха с таким же названием, другое имя парка случайно как-то забылось. Мне посчастливилось побывать в этом волшебном парке и сделать в нем несколько снимков. Нет, конечно, я все понимаю. Можно и это отрицать, как и почитание Сальвадором Дали творчества своего великого земляка. Но хватит о мелочах. Пора приступать к главному аргументу, который бросается в глаза, очень и очень многим. Я говорю о странном утесе с усами. Да-да, теми самыми усами, которыми всегда гордился Дали и которые отсутствуют у Иеронима Босха. Вот он, этот утес со знаменитыми усами Дали, а вот и другие его картины с очень похожими профилями. Это, конечно же, великий мастурбатор и мрачная игра. Говорят, столь странный профиль, встречающийся в Дали очень часто, был навеян странной формы скалы в кадокезе, где Дали купил и подавил Гали дом, который они очень любили. Странность этой скалы на три психиосха очевидна. Попробуйте представить себе этот кусок пейзажа в трехмерном виде. У меня не получилось. У меня так и не сложилась похожая на реальность картинка из этого утеса. Деревья за ним на нем и поверхности воды. Эта странность может объясняться только одним. Любовью дали к сюрреалистическим лицам пейзажа, то есть к лицам, проступающим через пейзажи. Или к лицам, образованным разными предметами или существами. И на, иными словами, на три психи Босха на самом виду Дали поставил свой автор великого мастурбатора со знаменитыми усами в своей характерной сюрреалистической манере портретов с проступающими сквозь них пейзажами и образованными различными животными. Змейками, какой-то, я не знаю, что это за зверь похож на броненосца. Но есть еще одна очень маленькая деталь, ускользающая от взгляда. Кузнечик, сидящий вверх ногами на обеих картинах Сальвадора Дали. Казалось бы, никаких кузнечиков на три тихие нет. Но, как бы не так, крайне реалистично выписанная синичка в той же самой позе, вверх ногами. Ничто иное, как кузнечик. Потому что устаревшее название этого вида парус-мажор большой синицы. Внимание! Синица-кузнечик. Тонкая и для любителей разгадывать сложные интеллектуальные шарады, потому что данная синичка на самом деле кузнечик. И чтобы закончить наше исследование, приведу еще два автографа Дали, где он прямо так и расписался. Сальвадор Дали, но, естественно, латинскими буквами «С» и «Д». Первая подпись с в верхнем углу и образована стайка птиц, вылетающей из странного сооружения. А вторая подпись – стоит на правой створке рядом с так называемым полым человеком, смотрящим назад, и образованным включен с бабоккой в форме латинской с и телом человека в форме буквы Д. Итак, в общей сложности нам удалось насчитать 9 автографов Сальвадора Дали на три психиеронима Боска с адребных наслаждений. Еще раз перечислив все в том же порядке, как я об этом вам рассказывал. Первое слон, второе жираф и дикобраз. Третье. Ибис и птицы рода, ибисовых колпиц. Гор на троне, четвертое. Пятое. Архитектура Гауди на заднем плане. Шестое. Утес портрет самого Сальвадора Дали. Седьмое. Синичка кузнечик. Восьмое. Стайка птиц в форме букв СД. Девятое. Ключ и человек также в форме букв СД. Ну, пойдем дальше. Интересно то, что не только у меня возникло подозрение о слишком большом сходстве между всем творчеством великого мастурбатора, воскревателя творческого логоса Пука и перед Тихом сад земных наслаждений. Про скалу портрет Дали прямо так и написано в интернете. Это интересно. В центре правой части этой секции имеется гора грязи, которая, если присмотреться, кажется лицом человека с усами. И что забавно... Этот образ характерен для великого художника, появившегося столетиями позже Дали.